Не балуй, не балуй, не балуй. Наша идея – преобразить это место, сделать так, чтобы наши дети, внуки могли познакомиться с традиционными ремеслами, которые были на нашей земле, приехать сюда, отдохнуть всей семьей, зайти в храм, помолиться. Эта мельница помнит времена пушкина лермонтова да и вообще вся история этой мельницы неразрывно связана с историей нашей страны с ее славными и не совсем славными моментами развития и все эти три века крестьяне окрестных сел и деревень собирая урожай везли ее на эту мельницу Мельница у нас работает, ее обновили, обновили жернова, обновили зодчество в ней, и даже у нас работает мельник.